Я не хочу слышать сказку о страшном Алиеве, или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе Арарат, это наша гора, наша гора, наша гора. Как сообщает издание Эпресам, об этом пишет исследователь, научный сотрудник Матьяна Дарана Гаины Айвазян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное на саммите Валдай в России. Читаю реакцию доблестной армянской прессы и реакцию дипломатов на заявление Алиева в Сочи. Он ответил на два выдвинутых Пашиняном противоречивых положения. Первое – Карабах, это Армения и точка. Второе – решение вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха. Алиев со своей стороны воскликнул «Карабах, это Азербайджан». Армянская пресса в основном распространяет этот отрывок провоцируя народ на всяческие причитания и ликования. Армянские чиновники всячески демонизируют это, но естественно получат ответ в том же духе, о котором говоришь сам. Во второй части, которую армянская пресса в основном обходит стороной, он сделал очень разумное замечание премьер-министру Армении, сказав, что нет народа Нагорного Карабаха, а есть население Нагорного Карабаха, которое состоит из азербайджанского и армянского народов, обладающих равными правами. Это очень грамотная формулировка, и я хочу услышать реакцию на это, армянской стороны. Не хочу слышать сказку о страшном Алиеве, или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе, «Арарат – это наша гора, наша гора, наша гора», – написала Айвазян. Амбоч, кирт, кад, а кирт, кирт, Мармна воруме, хэн сайт ярамиастнуть сюне, айт хамат сайнеть сюне, айт. Это довольно разные есть. Арже хамакарки мечу порцел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 я знаю, что Айон Никол Пашин Янс. Стипация Араресвелл. Он говорит, что травма-банницу наричается Ворофета Вернерхарабарихарца, Турсе, Деревита, травма-банницу наволотится, медс,